В предыдущих видео на канале я рассказывал вам о новой функции iOS 12 как шорткатс для Siri. Многие подписчики просили меня сделать подборку быстрых команд, которыми я пользуюсь каждый день, обязательно смотри это видео до конца, там тебя будет ждать небольшой бонус. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и сразу к делу. Первые две команды в моем списке имеют схожие иконки и даже цвет кнопок, но функционал у них абсолютно разный. Первая функция с названием V позволяет полностью выключить Wi-Fi на iPhone или iPad без похода в настройки и использования Control Center. Вторая, с остромным названием блюди активирует Bluetooth, который, как и вафлю, через центр управления отключить не получится. Правда, с выключением Bluetooth через быстрые команды изредка могут всплывать подводные камни, например, виджет может зависнуть и ничего работать не будет. Имейте это в виду. Следующие две команды позволяют регулировать яркость экрана в зависимости от времени суток или же от освещенности помещения. Первый тумблер устанавливает яркость дисплея на комфортное для вечернего времени восприятия, второй с точностью наоборот делает экран ярче обычного в дневное время. Красный тумблер со значком космической ракеты вовсе не кнопка запуска настоящего объекта для полета в космос. Это команда, которая позволяет отключить двух зайцев одновременно Wi-Fi и Bluetooth, если это необходимо. Массаж — это комбинация трех или четырех функций вибрация устройства. Впоследствии команду иногда можно использовать для массажа рук или иных частей тела. Ну, вы, например, видите две таблеточки и странное название «Рико». Отлично! Функция Reconnect помогает мне перезагрузить мобильный интернет или Wi-Fi, если соединение работают плохо, или же если телефон вовсе потерял сеть и ищет ее продолжительный по времени период. Предпоследняя фишка позволяет активировать режимы «не беспокоить» и «энергосбережение», завести будильник на нужное мне время и понизить яркость экрана. И последняя, самая убойная функция позволяет скачивать видео с YouTube в максимальном качестве. Заходите в обычный клиент YouTube, и выбирайте «поделить жмете еще затем снова нажимаем еще активируем галочку напротив пункта команды выбираем параметр команды запускаем опцию youtube и сохраняем наше видео фотопленку круто же теперь бонус который я обещал показать в конце этого видео если вы перейдете в описание то найдете ссылки на все быстрые команды о которых я рассказывал в данном ролике за такое и лайком с подпиской можно отблагодарить как ты думаешь подписывайся на наш канал и оставайся с лучшим контентом об iPhone, фишках iOS и компании Apple. До скорых встреч, пока!